карта есть с вами будет будет такая карта да там не помню что восьмерки поставьте давайте общий прогноз то есть понятно что ваш сектор пришла пятерка давайте посмотрим значит ваш сектор пришла пятерка но ваш сектор вы попали в сектор с желтой пятеркой но у вас есть счастливый благородный активировать мы его особо никак не можем с пятерка вообще лучше ничего не активировать да? то есть в этом секторе лучше ничего не активировать но все равно я бы все-таки рекомендовала всем кто родился в год обезьяны ну, наверное какую нибудь про защиту все-таки подумать да? то есть сам по себе вот год, год принесет множество положительных энергий перезвоню через полчаса год принесет множество положительных эмоций проблема энергии не все будет положительные, но эмоции будут хорошие проблема и мелкие неурядицы не станут для вас серьезной преградой не последнюю роль в этом сыграют ваши друзья вы ощутите их максимальную поддержку что также позволит вам стойко держаться в стрессовых ситуациях вопросы карьеры сложится для вас удачно а в то же время стоит проявить сдержанность одно неосторожное слово может привести к скандалам и ссорам фортуна также будет на вашей стороне вопросов учебы, финансового благополучия и здоровья для обезьян то же самое на на юго-западе мы ставим по либо мы носим ее с собой либо и то и другое и как минимум э, музыку ветра из шести трубочек Но также обезьяна могу посоветовать э, очень интересную бусину э, браслет и бусину дерево водхи. смотрите э, у нас с вами значит, вообще сама эта бусина как вы понимаете, она несет энергию дерева, да? Известно, что там сидя под ним Буда обрел просвещение. Дерево обеспечивает защиту и убежище для Буды. С тех пор считается священным. Самое главное, что вы носите дерево. Дерево берет под контроль, берет под контроль землю. Земля у нас пятерка, у нас земляная. То есть это определенная защита. Козочка, кстати, тоже можно. И еще у нас пятерку мы очень любим выматывать металлом. То есть можно в пятерку ставить большие металлические предметы. Можете прям купить какую-то скульптуру металлическую. Можете просто металлическую, не знаю, кастрюлю поставить. То есть почему? Потому что по кругу порождения металл забирает силу из из у нас из земли, из почвы. Поэтому я и козочкам, и обезьянам рекомендую поставить, взять либо браслет с силой дерева, либо какими-то металлическими предметами, либо и тем, и другим и теми, другими талисманами попробовать. Вот эту вот пятерку, немножечко как-то вытащить из нее энергии, да? то есть обезвредить.